Эй, поклонники портала Немиркин, мы знаем, что вы слышали о шизофрении, но слышали ли вы когда-нибудь о шизоаффективном расстройстве? Или встречали ли вы кого-нибудь, кто живет с шизоаффективным расстройством? Неудивительно, если вы не слышали об этом заболевании. Ведь по данным Национального альянса по борьбе с психическими заболеваниями, только 0,3% населения США, или 981 600 человек, заболеют им в течение своей жизни. Прежде чем мы начнем, важно знать, что мы рассматриваем психическое заболевание, которое может вызвать серьезные последствия в жизни людей, затронутых им. Это означает, что мы будем кратко обсуждать депрессию и самоубийство, что может вызвать у некоторых зрителей раздражение. С учетом сказанного, давайте начнем. Что такое шизоаффективное расстройство, диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам пятого издания, классифицирует шизооффективное расстройство как психотическое расстройство с чертами расстройства настроения? Это означает, что в дополнение к классическим симптомам психоза, таким как галлюцинации и бред, у человека с шизооффективным расстройством также будут симптомы большого депрессивного расстройства, биполярного расстройства, стойкого депрессивного расстройства, циклотемии или сезонного аффективного расстройства. Хотя Национальный центр биотехнологической информации сообщил, что 50% людей с диагнозом шизофрении также борются с депрессией в той или иной форме. Диагноз шизоаффективного расстройства означает, что человек, которому поставлен диагноз, также испытывает по крайней мере одно из следующих расстройств. Галлюцинации и бред, не вызванные наркотиками или медицинским состоянием, в течение двух или более недель, когда он не испытывает депрессии или мании. Симптомы расстройства настроения, обычно депрессии или мании, в течение большей части времени, когда они переживают психоз. Серьезное, дезорганизованное и кататоническое поведение, не вызванное наркотиками или медицинским состоянием. И негативные симптомы, которые заключаются в снижении эмоциональной экспрессии или отсутствии интереса к достижению обычных целей. Что же нужно знать о жизни с шизоаффективным расстройством? Во-первых, существуют три фазы психоза. Психоз – это нарушение отношений с реальностью, которое включает в себя галлюцинации, бред, потери мотивации и социальную замкнутость. Первая фаза – продромальная. Это ранние признаки психоза. Когда кто-то проходит через фазу продрома, его жизнь может начать казаться немного некомфортной или очень нарушенной. Потому что именно на этой фазе у него начинаются вспышки паранойи, проблемы с концентрацией внимания, депрессия, бессонница, тревога. И когда они начинают отдаляться от семьи и друзей. Вторая фаза – острая. На этой стадии человек с шизооффективным расстройством испытывает наиболее разрушительные галлюцинации, мучительный бред и спутанное мышление. Человек, страдающий шизоаффективным расстройством, во время острой фазы будет чувствовать себя полностью оторванным от реальности, что может выглядеть как полная зацикленность на религии, мысли о том, что другие люди хотят расправиться с ним, голоса, говорящие ему, что он гнилой человек, разговоры с людьми или духами, которых нет, или мысли о том, что к нему взывают ангелы или демоны, на этой стадии они, скорее всего, будут чувствовать себя безнадежными или изолированными от тех, кого они любят. И третья стадия – выздоровление. На этой последней стадии человек, борющийся с шизоффективным расстройством, начинает видеть свет в конце тоннеля. При правильном вмешательстве и лечении многие люди, пережившие психотический срыв, могут никогда в жизни больше не иметь психотического эпизода. Как симптомы аффективного расстройства влияют на жизнь с психозом? Когда вы страдаете от психоза, и вам может казаться, что ваша голова находится в доме с привидениями, а вы заперты внутри с десятками непредсказуемых призраков. Большинство шизооффективных расстройств отличаются от других психотических расстройств тем, что у человека, живущего с этим расстройством, также есть симптомы расстройства настроения. Как это меняет ситуацию? Национальный институт здоровья США сообщает, что шизоаффективное расстройство вызывает экстремальные сдвиги в поведении, настроении и энергии. Тип сдвигов зависит от того, какой из двух типов шизоэффективного расстройства диагностирован у человека – биполярный и депрессивный. Шизоаффективное расстройство биполярного типа проявляется маниакальными и депрессивными эпизодами. Люди, живущие с этим типом шизоэффективного расстройства, испытывают резкие подъемы или манию, а также эпизоды глубокой депрессии. Признаки мании включают повышенную энергию или гиперактивность, раздражительность, повышенную манию величия, бессонницу и безрассудное поведение. Это может проявляться в том, что человек срывается на окружающих, не может усидеть на месте, считает себя сверхъестественной личностью или знаменитостью, тратит деньги, которых у него нет. Во время маниакальной фазы больной более подвержен бреду и безрассудному поведению, что усиливает последствия психоза. Шизоаффективное расстройство депрессивного типа проявляется как психоз с депрессивными эпизодами, но без мании. Депрессивные эпизоды часто проявляются как чувство безнадежности, снижение работоспособности, низкая энергия, проблемы с концентрацией внимания и, возможно, снижение уровня гигиены. Дополнительная сложность симптомов аффективного расстройства делает людей, живущих с любым из типов шизоффективного расстройства, более уязвимыми к изоляции из-за того, что они отталкивают окружающих своими перепадами настроения и глубокой депрессией. Это также означает, что они более уязвимы к злоупотреблению психоактивными веществами и суицидальным мыслям, чем остальные люди. Как жизнь с шизоаффективным расстройством влияет на вашу повседневную жизнь? По данным Министерства по делам ветеранов, Негативные поведенческие симптомы шизоаффективного расстройства, такие как чувство апатии, отсутствие или незначительное удовольствие от чего-либо, также известное как ангидония или кажущееся отсутствие реакции на окружающие вещи, также известное как притупленный эффект или трудности с вниманием, оказывают наиболее сильное влияние на жизнь человека с диагнозом шизоаффективного расстройства. Например, подруга человека с шизоаффективным расстройством может чувствовать себя обиженной или смущенной, когда ее партнер не реагирует с восторгом, рассказывая о недавнем повышении на работе. Или начальник человека с шизоаффективным расстройством может быть раздражен своим сотрудником за его постоянное опоздание или неорганизованность. Хотя человек, страдающий шизоаффективным расстройством, вероятно, хочет быть частью здоровых отношений и, скорее всего, хочет быть продуктивным, иногда симптомы делают это невозможным. Это может привести к усилению чувства неудовлетворенности, одиночества и социальной изоляции. Эти чувства в конечном итоге могут усугубить депрессивные эпизоды. Жизнь с шизоаффективным расстройством может быть разочаровывающей и сложной. К счастью, многие люди успешно справляются с симптомами этого довольно редкого расстройства. По данным Национального центра биотехнологической информации, большинство людей, успешно справляющихся с симптомами шизоаффективного расстройства, обычно используют сочетание тренингов, жизненных навыков, терапии и лекарств. Показалось ли вам это видео познавательным? Если да, не стесняйтесь поделиться им с кем-нибудь, кому это тоже интересно. Как всегда, любая информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Если вам нужна консультация или лечение, пожалуйста, обратитесь к специалисту по психическому здоровью. Продолжайте смотреть канал Немиркин для получения дополнительной информации о психических заболеваниях и психическом здоровье. Супер спасибо за просмотр!